Всем здарова, дорогие друзья, меня зовут Валерий, и вы на домашнем канале. Я тут, короче, посидел, подумал, и почему бы нам потихонечку не возродить рубрику «Бесплатные игры». Вот. Давненько у нас не было роликов по всякому трэшу, короче, бесплатному из Тима. Вот. И я думаю, так помимо, короче, стримов, периодически буду выпускать такие вот видосики. Вот. Короче, зашел в Steam, выбрал вкладку бесплатные в магазине и ткнул на первую попавшуюся игру и попал на Индюшатину, на Индиер Хоррор, короче, от испанских разработчиков. Не знаю, что это такое, не знаю, как это, блин, название я тоже не помню, короче, в, опи в этом в описании, короче, под э, видосом посмотрите название, если вам интересно. Короче, посмотрим, что это такое. Игра на английском и переводите. Если что, сами, вот кому интересно, потому что мой английский уровень бог, как вы знаете. Окей. Не забываем подписаться на канал, поставить лайк, поставить колокольчик и черкануть комментарий. Мы с вами начинаем. Ля музыка. Ля музыка. Короче, попросыпаемся, что ли? <клёх> <клёх> <клёх> Доброе утро, страна. там картина какая-то стрёмная. Просто глаз какой-то. Что, вообще, смотри, какие-то стрёмные картины. нихера хера там. ти просто. Даман Фусис. О, все. Мне дали управлять. Окей, мне дали управлять. Я, короче... Я так понимаю, мы у себя дома, что ли, или фиг знает. Я не знаю, там... Может, у кого-то дома проснулись после отчаянной такой вечеринки просто лютой. Вот. Но картина меня не внушает. Довери, это глаз. Э -э -э, пишущая рука. Там еще рука какой-то... Фетишиз здесь, походу, живет. Руки, руки. А тут... Женская, женский силуэт, короче. Женский... Женский тень. Это непонятно вообще что. Так, что это? Ойл, масло. Тамитчик. Ага. Ага, я понял, короче. Нужно зарядить маслом лампу. Звук, как будто он туда надудонил. В лампу в эту. Так, окей, можем зажечь теперь. Хорошо. А чё потухло-то? О. Сейф, сейф нам не открыть. Что там по двери? Тоже закрыто вся Лады. Ну, пока не знаю. Угу, Не страшно. През 1 кей, что? А, типа лампу могу убрать на единицу. Ладно. Можем бегать мы. Да, бегать мы можем, только как-то хиленько Так, садиться, ничего, прыгать, ничего Мы не можем тут какая-то трень Двери все заперты, короче Я не знаю, если я в своем доме То почему у меня, у меня все двери заперты В моем же доме <как> Shift Run Да я понял уже, что, что shift run, run И как-то херово бегает Мне не очень нравится Интересно, лампа кончается, нет? Что за пятна? Надо того, кто это сделал, найти и наказать. Бардак вообще, не выйти. Ладно. О, Че надо доним. Судя по всему, кончается, раз здесь стоят эти лампы. Ой, не лампа этот. Забыл, как называется. Для паутина тут. Давно не убирались, походу. из за дерево? Судя по тому, что нет листьев э, на дереве, оно либо, не знаю, старое, либо сейчас время года, какое-то зима, что ли. Так, отпечаток какой-то руки. Цветочных горшков целая куча. Окей, здесь какой то рубильник. Апагад, апагад, да? Окей. Да будет свет, сказал монтер и перерезал провода. Это можно, короче, потушить нам теперь, да? Лампочку можно убрать, наверное. более-менее видно все. Вергуенза. Если что, это не название игры. Это просто непонятно, что. Я не знаю, как это переводится. при свет что-то зажёк, а как-то темновато все равно, да? Моя любовь, что My love, my love. Блять! Не страшно, нихера. Не страшно. Все спокойно, не страшно. Что-то все двери закрыты, короче. Так, похлопай мне тут. Я сейчас кому-то похлопаю по лицу. Не что думал? Хлопай дверьми тут, а? Глазиняк, надо окно закрыть. Чего? Я же отсюда, по-моему, приходил и... О, дверь закрыта. Тут же не такой коридор был, да? Или я что-то путаю. -то глаз согласно, глаз того урона. Какой-то. А Чё у него руки все грязные Блять Чё <смех> за крокозябра Так, на это Что-то кошмары Надудоним еще в лампу Да не бойся ты вот боится. Все нормально, все прокатит сейчас. Все будет. Нормально? О, без лампы здесь. Так, здесь что такое? А, карта. На ней нарисован какой-то кувшин, какой-то стакан. Стакан. Один стакан, короче. Да хорош, что тут шмигать то ублюдок! Вообще, какие-то лютые картины, я говорю. Тут шмыгает. ой ой тихо-тихо-тихо. У меня нападают какие-то картины, какие-то черти из картин. Хорош, хватит. Шмыгает тут носом. Чё, глаз. Короче, я картинам подходить не буду. Будильники. Ваза. Ой, там написано что-то. Внутри ничего нет. Э -э -э -э -э -э -э. Внутри ничего нет. Не знаю. А переводить, если что, если интересно. Там. петух какой-то. Так, два это два кинжала. Два, два кинжала. Короче, это наверное как что-то для загадки какой-то надо будет. Короче, единица кувшин э, два это два накида два кинжала К картинам я подходить не буду окей то смотри там какая-то картина в хорош но так так так так так так так так так так так так так так так так так так я не знаю это насколько хватает а чё дым типа холодно что ли я короче не знаю насколько хватает это лампы я буду периодически дудонить туда. Короче, 3 это какой-то х. 3 какой-то х. Понятно. Вообще дичь какая-то нарисована. Опа. Америка Европа. Ага, ага, типа вот сюда вот нам надо, короче, да, я, я понял а, первое это у нас кувшин, второе это два кинжала, так, кинжал один Третья Х, наверное вот это, там такие вот штуки похожи были И да, последним методом подбора, короче Что взял? Милок Милок Дверь захлопнулась Ла, на, нана, де гармен. Кармен, то есть. Гармен. Что-то нарисовано. Ноты. Ноты. Ноты, ноты, ноты, ноты, ноты. А, так, что-то запомни. Или я помню. Кармен, короче, видел. Окей, Там. на паузу ставим переводим. Так. Ага. Похоже, я понял, что надо сделать. Нам надо перерисовать, скорее всего, да. А... Ну, там на каждую, короче, струну получается. Ввысь. Ну, короче, я понял. Так. А, он даже вот так вот делает, е-мое! Я понял. Тут даже ничего не да вообще ничего сложного нет вообще ничего сложного нет так Ам. погодь вот так ой кровь кровь, кровь. да или чуть запятнул Толки протекают. Судя по всему, мне, наверное, мелок больше не нужен. А здесь каким какие сохранения, там, не знаю. Испаньола мелодия. Мелодик Испаньола. Есть какие-то проблемы с текстурами, походу. Да? Видишь, непрорисовано что-то. Что типа произошло? Что, что, что, что произошло? Реально, какие-то проблемы с текстурами, непонятно. Там что-то покрывало накрыто. Ля-ля-ля-ля! Уго. Ля, ля, ля. Женщина, у вас ноги не бритые. Надо ей это... Подарить, короче, станок. Закрыто! Нет! А че лёг? А чё, лёг такой? А чё, самому начало, что ли? А нет, так я туда подходить не буду, погоди. Ага, она появляется непонятно где, баба с волосами на, с волосами на ногах. Она зайдет сюда? А нет, она сюда не заходит. Погоди, а где мне фонарик? Книга, книга. Так. М Три монетки. Блин, херово прорисовано так. И монетки. Короче, понятно. Сейчас опять надо будет искать вот эти штуки. Наверное, какой-то кодовый замок будет опять. Так, ставим на паузу читаем. Погоди, там с другой стороны ничего нет. Нет, то же самое. Задрал он чавкать. Тихо! Че это дерьмище тут? Картинам не подходим. Я не знаю, вот это можно, наверное, выключить. Вроде не так темно, да? Что здесь у нас? Вон еще книга какая-то. Две капельки. Судя по всему, это, наверное, порядок. Вторые это капельки. Третья, это монетка. Наверное, так, да? Работает. Возможно. Так, это опять в коридор. И это в коридор. Допустим. Ага. До свидули. Комда, она не заходит, я так понимаю. Все. Убежала. Что там туфли чей туфля чей туфля какие-то непонятные вообще рисунки кстати я эти рисунки где-то видел уже по-моему в какой-то игре уже видели такое а это что такое а 4 наверное 4 стакана кубка ну и первая значит получается меч если логично подумать вот. да видишь меч нарисован окей теперь надо понять куда это теперь это пихать куда, где это где этот замок А, он свалил, да? Значит, там нет, там закрытая, короче, дверь. Значит, он будет за мной, да эти? А он там сундучок какой-то. Сюда зайдем. Давай, исчезай там. Залазь свою, дыру откуда вылезла. ой ой, -ой. Я, я что-то на мгновение подумал, что она сейчас это как, в комнату ко мне зайдет. Да в смысле, ты задрала? Ты мне дашь там что-то сделать, покрутить, повертеть? Так, первый нож. Блин, чудо... вот это нож, да? Текстурами беда вообще какая-то. Две капли, потом монетка. Ага, все, отлично. Ключ. Я забрал? Я забрал. Я забрал ключ какой-то. Где там дверь была закрытая? Понятно. Уйди. Это ни, ни хрена не страшно, уйди. Не боюсь я тебя. Твои волосатые ноги не страшны. А. Здесь дверь открыта. Такая вот это была закрытая дверь, да? Ключ нужен. Второй типа ключ. Вот. А первый куда вот а, Здрасте. забор пограсьте. Какая же душная тварь, а? Просто вот не дает прохода. Вылазит и вылазит. У тебя есть какой-то таймер, что ли? Когда ты вылазишь, когда то не вылазишь. понял дверь закрыта в смысле повключать повыключать можно о эм, чего а почему этот сундук не могу открыть не понял Что надо Окей сделал непонятно вообще просто это судя по всему ключ от вот здесь дверь да? быстрее быстрее быстрее быстрее если это не это двери ключ то не капс да это отлично Там залезла свою дыру. Теперь открылась. На потолках это дичь. Сеня это дичь. Япта, че за психодел начался? Какие-то ручки. А, типа достроить картину надо, что ли? Эм... Какие-то гололомки, не гололомки, не знаю. Какие-то недогололомки, знаешь? Тут даже не понимая, допустим, если Если, допустим, не понимаешь даже как их решить, типа, но методом тыка вообще как на раз-два можно сделать это все. Кто это? Тут застрелился. Воу-воу! Полтергейст. Что надо сделать? Напугать лампой. У меня есть лампа. Я могу зажечь. О, я могу выйти. Как я сюда-то попал? Просто телепортируюсь в своем собственном доме. Чуть деревом не то. Он плохо. По-моему. А, смотри, проход открылся, да? еще пещера Тут темновато в пещере бочки корни какие-то вроде не под дерево зашел Какая длинная лестница-то Здесь выносливо... выносливости даже нет не могу, не могу устать Что? Что происходит? Я не могу двигаться А завалило Завалило проход Ничего не чекается Слушай, пока меня за всю игру напугала только ваза И то от неожиданности А так Что-то как-то Монстр не страшный Тупик. Ой. Ты кто? Блять, что за корова? Он сюда залезет? Ну, он не страшный, но какой-то непонятный. Спрячемся в гробу. Вау! А слушай, где ты я такое уже видел. Заладишь в гроб и перемещаешься. Че это? Че это? Че это? Да, пусть. Чуть скучный какой-то хоррор. Бля! Ой-ой-ой, идите! Реально, когда поместь коровы с кем-то, непонятно. Окей, первая смерть. У нас была. Короче, нельзя хрустеть, я так понял, да? Надо аккуратненько. Не наступая на кости. А вода тоже шлепнет. Нет, вот, вода не шлеп. Гадя, я что-то не так пошел. Это типа такого лабиринтика что ли? Нет, не хрустнул, отлично. Здесь я пройду? А туда никак. Окей. Вон она спит, да, получается? Это оно же? Сколько можно? Три раза, наверное, да? Да, она спит, смотри. Реально, как это -полу полукорова какая-то. Ну, Но не сложно, вообще, вообще ни капли, ни капли не сложно. Ой, ненавижу детей. Так, руки убери свои, не тяни ко мне. Ненавижу в хорроре детей, имею ввиду. Так я люблю детей. Руки, руки. Как мерзко. Не, ну вот это прикольный моментик. Я вообще не понимаю, где я нахожусь, просто из дома в какую-то дичь попал. Просто как-то Там опять завалило, что ли, все? Непонятно, что-то завалило, что ли, что-то произошло. Ам.. место знакомое погоди-ка что это было Может, надо назад вернуться я не знаю мне а так что тогда завалилась что той комнате мне кажется то что то ну тот выход это начало Я там был уже Ну ладно давай спустимся посмотрим Какой-то проход завалило, что ли, опять? А, нет, я здесь не был. Идем к дереву. Там какие-то проходы. Ух ты. Это сердце, что ли, на дереве? Что там написано? это не пройти. Армен Журадо. Да пусть так это что? свечечка а надо свечечки зажигать опа корень загорелся смотри всего две свечи или что Аааа! Волосатик пришел. Тихо, тихо, тихо. Блин, а, а я... Я медленно так бегаю. Надо еще корни зажечь, наверное. Вот. Надо по корню бежать. Вот свечечку вижу. Так, одна есть. И, наверное где-то, да, наверное, одна. Их 4, наверное, скорее всего, или три. Что там происходит? Есть еще. А вон корень, да, вижу. Бля, там тупик, я не выбегу. Короче, провел, наверное, какой-то ритуал. Оно типа сгорело все дерево, да? Я не понял, что произошло. Короче, Blend Canvas Studio Production. вот, игра называется Аруйо. А Аруй на нее. <свят> Говорит <свят> Вот, короче, я нихера не понял Вот, игрушка так чистая Я не знаю Но Если у вас много свободного времени, просто убить его Как бы Такой, такой Я бы сказал Ну, как бы На мой взгляд Атмосфера слабо, слабенькая Монстры не страшные чё то Как это вообще? головки никакие Такое Такое, вот. Но для рубрики бесплатные игры сойдет. Для бесплатной игры в принципе нормально для бесплатной. Вот. Э -э кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот подписываемся, все ссылочки есть в описании под видео. Если э -э вам понравился формат, ну как бы не то что формат обычный формат, да. Если вы согласны со мной, чтобы э чтобы возродить э Рубрику бесплатные игры, то обязательно напишите в комменте, да или нет. вот Все, всем спасибо и увидимся на следующих видосах и стримах. Всем пока-пока.